Приветствую, меня зовут Сергей, я основатель системы GINVMLM и уже более 5 лет занимаюсь автоматизацией, автоворонки, чат-боты, таргетированная реклама, сайты, лендинги и все, что связано с автоматизацией. Также более 6 лет занимаюсь уже сетевым маркетингом, более 10 сетевых компаний, в 5 компаниях я стал топ-лидером с чеком миллион и более. Также есть отзывы и кейсы. Я решил соединить автоматизацию и сетевой и создал для этого более 10 инструментов.